Привет, любители психологии! Добро пожаловать в новое видео! Задумывались ли вы, не делаете ли вы что-то плохое для своего психического здоровья? Изо дня в день вы делаете то, что влияет на ваше самочувствие в лучшую или в худшую сторону. Часто вы можете даже не замечать, что то, что вы делаете, вредно для вашего психического здоровья. Прежде чем мы начнем, это видео предназначено только для образовательных целей и не заменяет профессиональные советы, лечение или диагностику. С учетом сказанного, давайте рассмотрим 8 вещей, которые могут разрушить ваше психическое здоровье. Первое. Вы – перфекционист. Вы тот, кто постоянно стремится к совершенству. Постоянное беспокойство о том, что вы не оправдываете своих ожиданий, может привести к тому, что вы окажетесь в спирали депрессивных, тревожных и мучительных мыслей. Правда в том, что даже лучшие из нас не могут достичь совершенства. Чем выше ваш перфекционизм? тем больше вероятность того, что вы будете страдать от большего числа психологических расстройств. Чтобы помочь переосмыслить свое мышление, начните с того, что будьте восприимчивы к обратной связи и постарайтесь не сравнивать себя с другими людьми. Второе. Ты зависишь от своего телефона. Когда вы просыпаетесь утром, первое, о чем вы думаете, это проверить свой телефон? Нам всем нравится, как технологии позволяют нам получать информацию, развлечения всего за считанные секунды, но чрезмерная зависимость от технологий также сопряжена со своим собственным набором проблем. Исследования показывают, что чрезмерное использование смартфона может привести к депрессии, тревоге и стрессу. Чтобы уменьшить искушение своим телефоном, попробуйте провести некоторое время вдали от него. Поначалу это может быть трудно, но со временем вы будете менее нуждаться в своем телефоне, как только вас облегчит скука. Третье. Тебе не хватает сна. Вы постоянно недостаточно спите. Каждый день недель. Получение 8 часов сна имеет важное значение для вашего психического здоровья. Недостаток сна не только ухудшает ваше физическое здоровье, но также может вызвать усталость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Сон может показаться скучным занятием, но вашему организму абсолютно необходим правильный режим сна, чтобы быть в лучшей форме. Четвертое. Вы остаетесь в токсичных отношениях. Надеетесь ли вы, что ваши отношения с партнером, друзьями или членами семьи изменятся? Пребывание в токсичных отношениях может оказать разрушительное влияние на ваше психическое здоровье. Вы пренебрегаете своим собственным благополучием и психическим здоровьем в пользу другого человека. И эта привычка, как правило, односторонняя. Газлайтинг и абьюз – это одни из последствий сохранения токсичных отношений. Обратитесь за поддержкой и дайте себе время, чтобы осознать это травмирующее событие. Здоровые формы любви все еще существуют в мире. И вы абсолютно этого заслуживаете. Пятое. Вы не просите помощи. Вы скрываете свои чувства, когда через что-то проходите. Вам не нравится работать в команде, думая, что вы можете работать лучше, чем все остальные. То, что вы не просите о помощи, похоже на то, что вы тонете в бассейне, в то время как люди просто стоят на краю. Путь к полноценной и психически здоровой жизни состоит как из индивидуального путешествия, так и из совместного опыта. Если вы боретесь в одиночку, открыться может показаться вам пугающим, или как будто вы обременяете кого-то, или даже невозможным, если причина ваших проблем исходит от близких вам людей. Если это так, обратитесь к постороннему человеку, например, к профессиональному психологу. Шестое. Вы сравниваете себя с другими. Рассматриваете ли вы социальные сети и постоянно сравниваете себя с другими? Или вы сравниваете свои достижения со сверстниками на работе или в школе, когда все делятся своими самыми яркими моментами в своих историях в Инстаграм или в Твиттере? Вы можете испытывать чувство неуверенности из-за достижений других. Поймите, что в социальных сетях, в сетях чаще показывают только яркие моменты жизни. А жизнь каждого человека не всегда так идеальна и гламурна, как они ее изображают. Вместо этого посмотрите внутрь себя и сосредоточьтесь на своем собственном самосовершенствовании, а не на том, чтобы сравнивать себя с людьми, которые справляются со своим собственным путешествием. Номер семь Ты вредишь в себе. Замечаете ли вы, что ваше поведение является разрушительным и в конце концов причиняет боль? Это может быть то, что вы откладываете работу или ложитесь спать поздно. Часто ваши страхи могут взять верх над вами, заставляя вас быть парализованными страхом и неуверенностью. Дело это вы закрываете двери для своего собственного прогресса. Чтобы помочь переосмыслить свои действия, постарайтесь разобраться в истинных причинах своих действий. И предпринимайте небольшие, значимые шаги, чтобы день от дня становиться лучше. Это не обязательно должны быть большие цели, просто последовательные. И позже вы поймете, что эти шаги как снежный фон, превращают вас в лучшую версию самого себя. Восьмое. Вы не практикуете благодарность. Когда вы последний раз останавливались, чтобы попрактиковаться в благодарности. Благодарность позволяет вам отмечать положительные моменты в вашей жизни. Профессор из Калифорнийского университета обнаружил, что благодарность сопровождается множеством преимуществ для психического здоровья. Это улучшает сон, заставляет вас чувствовать себя более живым и может заставить вас чувствовать себя менее одиноким. Один из способов, которым вы можете практиковать благодарность, это записать в дневник небольшой список вещей, за которые вы благодарны. Ежедневно перечисляя вещи, которые делают вас счастливыми, вы улучшаете ваше настроение. Итак, вы обнаружили, что у вас есть какая-либо из этих привычек. Забота о своем психическом здоровье, особенно в такое время, как это, важнее, чем когда-либо. Мы надеемся, что вы осознали эти вещи, которые вредят вашему психическому здоровью. И смотрите на то, чтобы изменить их с помощью небольших, постепенных изменений. Вы нашли это видео полезным.